Объявление. Завтра организуется поход в зону для охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 9 утра. Этого дела брать с собой по две бутылки. А, да, помню. Сколько можно ждать? Я не собираюсь тебя ждать. Солдат, шевели копытами! Не спать! Ну тебя только за смертью посылать. Мужики, музыкальная пауза типа? Волк, мне Меченый помог из передряги выбраться. Если б не он, я бы уже коней двигаюсь. Не стой, столбом. Отходи. Отплачу за то, что Толику помог.